всем привет сегодня небольшой ролик по сравнению с предыдущими про гидравлику и про электрику короче сейчас самая основная задача стоит по этому строительному роботу у меня заставить вот этот гидрораспределитель работать от сигналов управления электрических есть в принципе готовое решение но опять же вот этот гидрораспределитель на 7 каналов а на 5 каналов он стоит с электроуправлением что-то порядка 50 тысяч рублей. Все есть очень неподъемная цена. Вот этот стоил, я по весне брал, что-то в районе десятки. Вошелся всего на все. Вот. Как бы имеет смысл повозиться с ним. Опять же, очень, очень много подводных камней вылазит ради интереса вот этот один канал я немножко переделал не помню может в прошлых видео говорил нет Это я вкручиваю рычаг передвигаю его, и он не возвращается обратно на да, то есть другое положение то же самое чем что я сделал это я сделал за кадром потому что довольно такая немножко кропотливая работа вот под этими колпачками стоят пружинки специально сейчас покажу вот такая пружинка с двумя шапочками на винтик прикручивается прямо к золотнику. И она именно осуществляет возврат в центральное положение. Единственное, у меня такой, как бы, вопрос, не вопрос, предположение. Я, короче, не знаю, как поведет себя этот гидрораспред без вот этой вот пружиночки. Не будет ли такого эффекта, что вот. Ну что эта пружина в общем помогает ему вернуться под нагрузкой под давлением вообще он рассчитан на 250 атмосфер у меня тут будет порядка 45 50 атмосфер максимум то есть давление в 5 раз ниже чем максимально допустимо и нагрузки ниже вот. опять же если эта пружина отвечает только за возврат центральное положение то вот если другой канал взять вкручиваем рычаг Ну, вот как раз эта пружина сопротивляется. Вот. Нажали. Оно вернулось обратно. Вот, на этом я уже показал, такого нет. В общем, если эта пружина только за возврат такой отвечает, то как бы и ничего страшного. Но если вдруг она помогает золотнику вернуться в центральное положение под давлением как дополнительное усилие такое, да, то не знаю. Я вообще планирую использовать для управления гидрораспредом через винты. Такие вот шаговые двигатели. В принципе, я попробовал винт с шагом 5 мм. Китайский. Это, опять же, за кадром было. Но сейчас, может, покажу. Вот так вот. В общем, как это все выглядело. В общем, насколько оно двигается быстро. Ну, не знаю, хватит ли это, этих всех вещей для адекватного управления до распредом или нет. В общем, пришел к такому выводу, что надо просто все собирать и смотреть уже по факту. Общем, плодом всех экспериментов вот такой бардак является на столе у меня. Вот, вот он этот шаговый. Это я что-то собирал с ним, думал. Вот он винт гаечки, бронза, что-то такое. Китайский цветной сплав. В общем изначально у меня 4 таких двигателя, как я уже показал, и 3 вот таких вот. вот. Но с ними тоже определенный момент такой возник, что В общем, я собрал драйвер для них, специально отдельный на L297 плюс L298 но заставить его работать так и не смог, в общем он как-то вообще дико-дико работает, греется делает 2-3 шага и, и стопорится сломал все мозги себе, что не так в общем решил вот такие вот буду ставить, они по 500 рублей продаются у меня в городе вот. не хватало мне еще, чтобы он отказал этот драйвер самодельный в каком-нибудь важном моменте скажем так Питать я буду все это, скорее всего, от вот таких вот блоков питания компьютерных. Но ну, опять же, напряжение питания. Напряжение питания оно на очень многое влияет. Надо поиграться будет. Но ну, это посмотрим. Вот эти вот маленькие двигатели я уже вот в такой жгут связал. Отдельно. Вот он вот жгут такой. Ну, вот. В общем. В общем, пока непонятки. Чтобы из всех этих непоняток вывести, я решил, что буду собирать уже всю вот эту железную часть. Да? Попробую, как оно будет, ну, скажем так, в ручном режиме. Потом уже сверху навесятся шаговики. Вот такие вот дела. В общем, когда вручную попробую, хотя бы будет понятно, что так, что не так, как оно, в принципе, работает, какие усилия нужны, а то может быть... И самого шагового привода не хватит. И придется что-то более мощное ставить. Надеюсь, хватит. Вот. Это был такой небольшой видосик у меня сегодня. Он, можно сказать, немножко на расслабоне. В эти выходные ничего не варил. Вот. Занимался именно вот такими какими-то вещами. Потому что они сейчас вот... Стопалит все. И в принципе у меня ну, каких таких особых проблем не возникает. Именно вот вся запарка с управлением распределителем с электроном. Остальные все вопросы уже практически решены. В качестве колес решил использовать последние колеса от электромобиля, которые у меня были. Ну, в последнюю модификации. А подсказочка будет вот тут. Чтобы посмотреть, как оно все выглядело. Честно говоря, не очень мне хотелось их ставить, потому что ну, такие колеса сейчас что-то очень редко в продаже и износятся, я боюсь, быстро. Но с другой стороны, уже готовы проверенное решение. Можно поставить более маленькие, но они вязнуть будут. А эти вроде как и широкие. Они уже пыль все припали, пока стояли. Надо на одном из колес еще камеру будет подлатать, она пробитая. И менять очень тяжело, потому что тут такое стальное кольцо или трос в Очень-очень тяжело они разбортовываются. Чуть ли не как одноразовые получается. И диск не разборный. Если бы хоть диски были бы разборные, но возможно, если... Нормально все это пойдет. Хозяйство я на лазерной резке закажу. Сделаю, чтобы все раз, в разборном варианте было. Но пока что попробую так. Потому что вариан вариантов реально нету. Вот. Ну, ладно, наверное, я тогда этот видосик буду заканчивать. В таком состоянии у меня сейчас все встряло. И, честно говоря... В общем, все упирается именно в гидроспред сейчас. Колеса, ладно, я вот эти поставлю. Там, железо делается, железо варится, гидроцилиндры все есть. А вот вручную не особо хочется все эти ручки дергать. Да и особо нереально это. Довольно высокие усилия на них. и По две, по три ручки сразу не нажмешь. Ладно. Все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Всем пока.